Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями инженерных школ и их партнерами. Чтобы все вместе в одном месте объединить и добиться необходимого нам в стране успеха. В Казани стартовали первые в истории фиджитал игры. Ой, сразу видно, пару бинтов заложили и забили первый мяч. Привет! В эфире Универньюз, а в студии Софья Воронова. Минобор России опубликовала результаты официального рейтинга медиактивности вузов за прошедший год, в котором Казанский федеральный университет занял четвертое место. Рейтинг Миноборнауки России учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трем основным направлениям работа со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. В Великом Новгороде состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями инженерных школ и их партнерами. Все подробности встречи узнавала наш корреспондент.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 в Казань-Экспо стартовали первые в истории фиджитал-игры. О том, как прошел первый день состязаний, узнаете далее в сюжете. В 2024 года, где мы будем проводить игры будущего, сегодня это тестовый режим, и я хотел бы пожелать участникам, ну и зрителям эмоций. Все, что делается, оно делается на перспективу и те цифры, которые называют, насколько это увлекательно и востребовано, поэтому большое спасибо, что руководство страны доверяло Татарстану, готовится к этим играм. В Казани дан старт первым фиджитал-играм. Это международный турнир, сочетающий киперспортивные дисциплины со спортивными соревнованиями. Помимо российских атлетов, участие принимают команды из Бразилии, баскетбольные из Беларуси, в гонке дронов будут участвовать коллективы из Турции и Болгарии. С 21 по 23 сентября 2022 года пройдет тестовый вариант игр, по итогу которого будут выявлены все недочеты. На сегодняшний день у организаторов есть большие планы по реализации проекта. Но самая главная цель, позволяющая стремительно развиваться, это получение опыта и выявление ошибок. Тестовые соревнования, они должны быть тестовыми соревнованиями, там должны быть ошибки. Там должна быть после этого работа над ошибками. Это нормальная ситуация, они на это и тестовые. Поэтому мы на эти тестовые мероприятия билеты не продаем, мы их раздаем. Приглашаем всех и готовы ко всем открытым комментариям, конструктивным комментариям, чтобы нам указывали на эти ошибки. Самое главное для нас это тестирование картинки. Это не вот то, что происходит на площадке, а то, что происходит на, в, в кадре. В турнире по фиджитал-футболу выступили четыре команды. Фейк-футбол во главе с капитаном популярного клуба медиалиги «Ту Дротс» Эдемосом Скляром встретился с Тама Джунта из Бразилии, а Нью Рашен с локомотивом. На первом этапе в футбольном симуляторе команды соревнуются по правилам интерактивного футбола в режиме вольта мини-футбол. Между ними проводится один матч. В каждом тайме участвуют по два спортсмена от команды. На втором этапе в физической части матча соревнования проходят по правилам мини-футбола. От каждой команды на площадке находится по 5 игроков, 2 в замене. Победитель определяется по сумме забитых мечей на обоих этапах. В случае равенства забитых и пропущенных мечей победитель определяется по серии после матчевых ударов в 6-метровой отметке. Когда поступило предложение, я предложил ребятам. Для них это интересная возможность, во-первых, участвовать в новом формате, который они любят и киберфутбол и футзал. Для них это отличная возможность проявить себя и там, и там. Плюс также побывать в Казани. Мы играем 2 на 2, то есть каждый играет не один, а с партнером. Поэтому здесь есть, конечно, вза... должно быть понимание. Мы сейчас... Прорабатываем варианты, кто с кем лучше взаимодействует. В этом, да, есть подготовка. Но если так прям глобально брать какие-то сборы, то, конечно же, нет. Одной из ведущих сил любого мероприятия является зритель. На сегодняшний день площадка Фиджитал Игр вмещает в себя до 400 человек. Каждый из них в предвкушении чего-то нового и неизвестного. Мы на данное мероприятие приехали с классом. Нам об этом рассказали учителя. И мы многое слышали о этих играх. Мы не знаем, конечно, что тут будет, но очень бы хотелось узнать. Призовой фонд игр составит 6 миллионов рублей. В рамках фиджитал-игр проходит соревнование в четырех дисциплинах. Фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, битсейбер и гонки дронов. Ивент продлится до 23 сентября в Казань-экспо. Транслироваться фиджитал-игры будут эксклюзивно на площадках ВК, ВК-плей и ВКонтакте. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. На полях международного форума Казан Digital Week 2022, проходящего в эти дни в столице Татарстана, состоялось подписание соглашения о создании Междувузовского центра мониторинга информационной безопасности Security Operation Center. Свою подпись под документом поставил в том числе проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета Дмитрий Пашин. Пилотный проект будет реализован Казанским федеральным университетом и университетами-партнерами совместно с компанией InnoStage. Казанский федеральный университет принял мэра турецкого города Бодрум Ахмета Араса. В сопровождении проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева гость ознакомился с музеем истории Казанского университета, посетил актовый зал и мемориальную аудиторию. Казанский федеральный университет посетил ректор Тибрийского университета исламского искусства профессор Мохаммад Али Кинджад из Ирана. Делегацию сопровождал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Напомним, что на данный момент в Казанском федеральном университете обучается около 800 граждан Республики Иран. На этом все. В студии была Софья Воронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!